Теперь вы можете превратить любое фото, мем и фразу в авторские стикеры и отправлять их в чат любому другому пользователю, выражая ваши эмоции без слов. На данный момент возможность создавать стикеры есть только в Viber на Android. Если вы пользуетесь данным мессенджером на ПК и iPhone, вы сможете получать авторские стики в чате, пересылать их другим пользователям и скачивать их из магазина стикеров. Далее видео мы детально разберем как создать свой собственный стикер пак. Итак, начнем. Для того чтобы создать свой авторский стикер пак, откройте Viber еще магазин стикеров, значок создать стикер пак справа вверху рядом с шестеренкой. Придумайте подходящее имя стикер пака, чтобы его было просто найти. Затем введите описание, чтобы было понятно чему он посвящен. Описание особенно важно для открытых стикер паков. Первый созданный стикер станет значком стикер пока в меню. Также вам стоит решить какой он будет закрытый или открытый. Теперь давайте разберем как создать стикер. Здесь нажимаем кнопку плюс и видим три варианта. Взять фото из галереи, создать с помощью камеры или только Doodle. Давайте начнем по порядку, выбираем галерея, ищем нужное фото и кликаем по нему. Дальше его можно отредактировать и добавить различные элементы. Волшебная палочка удаляет задний план. Чтобы повернуть или увеличить фото, используйте пальцы. С помощью кнопки Текст вы сможете добавить любую фразу. Стикер позволит добавить любой стикер из коллекции Viber. А Дудл добавить любое слово или рисунок, сделанный от руки. Как только ваш стикер будет готов, жмем ⁇ Сохранить ⁇ Максимальное количество стикеров в стикер-паке 24. Также можно создать не более 20 собственных стикер-паков. Вы можете отредактировать или удалить стикер. Сделать это можно в любое время, но только до того момента, пока он не будет опубликован. После публикации редактирование недоступно. Чтобы удалить стикер, нажмите на крестик рядом с ним на странице стикер-пака. А чтобы изменить, просто кликните по нему. Как только Вы закончите создавать стикеры, останется лишь опубликовать их. Для этого внизу экрана нажмите Создать стикер пак. Обратите внимание, как только Вы опубликуете только что созданный стикер пак, Вы больше не сможете его изменить. Так что прежде проверьте, все ли здесь в порядке. Ну и после этого уже смело можете его опубликовать. После публикации в ваш стикер пак появится в меню стикеров. Для того чтобы отправить один из этих стикеров, откройте меню и найдите его в этом списке. Откройте его и кликните по тому, который вы хотите отправить. Вот и все, теперь любой пользователь Viber может получать ваши стикеры и пересылать их другим пользователям. Для отправки стикеров с компьютера их сначала нужно подгрузить в программу. Чтобы это сделать нужно кликнуть по следующему значку и открыть панель стикеров, затем нажать стрелку вверх отображение всех ваших стикер паков. И теперь чтобы добавить созданный вами стикер пак Viber вайбер для компьютера нужно нажать кнопку синхронизации. После синхронизации ими можно пользоваться. Как вы заметили можно создавать открытый и закрытый стикер пак. Открыть или закрыть доступ для других пользователей мессенджера к вашему авторскому стикер паку можно только при создании пака. После его публикации изменить статус уже нельзя. Если создать закрытый стикер пак, то вы сможете отправлять из него стикеры в любой чат, но кроме вас никто не сможет увидеть все его содержимое. Но любой кто получит стикер из вашего закрытого пака сможет переслать его в другой чат. Открытый стикер пак получит уникальную ссылку, для того чтобы его скачать другому пользователю понадобится ссылка на него. Поэтому для того чтобы поделиться ссылкой на пак с друзьями и близкими нужно отправить любой стикер из этого пака в чат, и кликнув по нему другие участники чата смогут загрузить ваш стикер пак целиком или же отправить прямую ссылку на стикер пак конкретному пользователю. Как же скачать авторский стикер пак себе на телефон? Первое, он должен быть открыт и второе, вы должны получить либо один стикер с пака, либо ссылку на него. При нажатии на стикер вы автоматически будете перенаправлены на страницу, где сможете его загрузить. У каждого открытого стикер-пака есть уникальная ссылка. Для того чтобы другие пользователи смогли его скачать, поделитесь с ним и ссылкой на пак. Авторские стикер-паки Viber полностью бесплатны. Вы можете создавать, скачивать, и использовать их свободно. Также созданный стикер-пак можно легко удалить, но при этом все скачанные паки останутся в коллекциях пользователей. Для того чтобы удалить стикер пак, откройте меню стикеров, нажмите на шестеренку или откройте настройки – магазин стикеров – шестеренка. Прежде чем это сделать помните, что его удаление из Viber необратимо, скачать его больше никто не сможет, но те которые были скачаны останутся в коллекциях пользователей. И для удаления стикер пака может потребоваться до 2 часов. А если вы переходите на новый смартфон и переживаете о том не пропадут ли ваши авторские стикер паки, можете не переживать об этом. Вы сможете загрузить их на новые устройства. Для этого здесь нажмите еще, откройте магазин стикеров, а затем настройки. Пролистайте экран в самый низ и здесь нажмите постановить мои стикеры. После чего ваши по стикер паки будут загружены на новые устройства. Если же вас стикер-пак является открытым, вы сможете загрузить его из магазина стикеров по прямой ссылке. Если вы решили перейти на новый телефон, у нас есть хорошее видео о том, как перенести данные со старого устройства на новые. Ссылка будет в описании под этим видео. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.